Это, по сути, гетто. Депутаты отдельно, а жители отдельно. И он бывший сотрудник МВД. Как вы знаете, в следующем году в нашем городе пройдут муниципальные выборы, и мы планируем принять в них участие. Мы ищем людей по всему городу, чтобы выставить их в более чем 100 муниципалитетах и победить в каждом из них. Уже сейчас будущие депутаты ведут работу на местном уровне, проводят антикоррупционные расследования и буквально ловят жуликов за руку. Сегодня мы хотим рассказать вам историю трех будущих депутатов. Это Наталья Баринова из округа Самсоневская, Максим Плюснин из округа Рыбацкая и Ярослав Путров из округа Екатеринговская. В моем округе очень много проблем. У нас нет садиков, нет школ, и нет и маленькое помещение поликлиники Я в этом районе живу уже без малого 30 лет Иду по нему, и я вижу там, не знаю, горы, мусор, дороги разбитые Мне лично не нравится то, что это, по сути, где-то ну, грязные темные дворы Постоянно проблема с уборкой улиц В поликлинике давно не делался ремонт И когда мы написали э, жалобу, только тогда отремонтировали дверь, вход в поликлинику И внутри покрасили стены Мы ходили в рейде штаба Навального искали проблемы в ОКГИП. Самое крупное – это Министерство обороны оштрафовали на 530 тысяч. Депутат – это муниципальный депутат народа. Я хотел бы, чтобы этот район развивался. На сегодняшний момент я могу представлять только интересы себя, как обычного жителя нашего города. Ты в любом случае уже будешь лучше жюрика из Единой России, которая сидит там, сейчас там для, то, для своего личного обогащения. Если я буду иметь полномочия депутата, я смогу уже выступать от всех жителей, которые живут в моем округе. Иметь желание честно работать. Чтобы мы все были ответы за наш район и ну, пытались влиять на его жизнь. То есть люди почувствуют, что у них есть какая-то сила и власть. Меня немножко возмутило, что в закупочной документации прописаны очень детальные требования. Должны были снять старый асфальт и положить новый. То есть явно видно, что это какой-то способ грызть конкуренцию. Да? Но подрядчик решил первую часть работы не выполнять. Они просто на старый асфальт, прямо на кирпичи, прямо на грязь положили новый асфальт. Возможно, будет административное дело, там могут оштрафовать администрацию на сумму до 50 тысяч рублей. Я обратилась в МВД с заявлением по данному нарушению. Бенефициара данного подрядчика, Греалс Плюс, уже задержали. И он бывший сотрудник МВД. Вроде немного, но тем не менее, может, какой-то урок. Стоимость работ по снятию асфальта составляла 468 тысяч рублей. То есть они украли эти деньги. Мне это неприятно все видеть. Я хочу свой район привести в порядок. Мне было интересно помогать людям в решении каких-то проблем, да, по тем же ЖКХ. Получается, что Депутаты отдельно, а жители отдельно. А, депутаты для жителей, потому что это, ну, по сути, обслуживающий персонал, представитель, который жители выбирает, поможет жителю распределить бюджет так, как он хочет, поможет там решить его какие-либо проблемы и так далее. Более эффективно повлиять на жизнь своего района и даже эти запросы, законотворческая деятельность заниматься. Жители должны меня поддержать, потому что... Я болею за наш округ. Мне хочется жизнь в округе сделать лучше. Меня нужно выбрать хотя бы потому, что я новый человек. Не стою в единой России» и не буду втягиваться в их коррупционные схемы. Я знаю практически все дворы и все проблемы, которые есть в нашем округе. Хочется реально развивать в своем округе какое-то женское общество. Потому что депутаты, но они для народа, да, они а наоборот.